Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас будет видео, сколько можно заработать за 10 минут на трейдинге. Также я вам напомню, то, что это уже 83 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня торговля будет не совсем такая, знаете, правильная, потому что я буду, возможно, спешить. Будем торговать от плотности. 10 минут начинается прямо сейчас. И давайте, ребята, с вами искать какие-либо ситуации. Так торговать я вам, конечно же, не рекомендую, потому что это чисто контент. У меня пришел брат с армии, мне как бы тоже нужно съездить домой, и мне нужно сделать хоть какой-то контент, короче, понимаете, да, оставлять вас без контента на один день я тоже не могу, и во всяком случае, давайте хоть где-то попробовать, вот я и вижу по CHR есть неплохая плотность, давайте зайдем сразу на график, посмотрим, что у нас по стакану, Спота, что по стакану фьючерса. во всяком случае, вы даже посмотрите, вот, живую торгую, такую вот торговлю, я думаю, будет интересно, вот смотрите, по стакану мы заходим, видим то, что есть крупная плотность, да, но она на 0,8% короче, она очень-очень низкая, и тут мы никаких плотностей больше не видим, поэтому эту ситуацию я, наверное, буду игнорировать, да, только мне тут что-то непонятно, то ли это просто сайт завис, то ли что, хотя вот смотрите, тут вроде бы показывает, есть крупная плотность, а когда ты открываешь здесь, да, USDT, ну все правильно открыл, тут я не вижу, короче, это ребята плотности на 37 тысяч, ну это тоже мелочь, да тоже непонятно, короче, в эту ситуацию не заходим дальше, по Waves, также есть небольшая такая плотность, но там проходят, давайте вот Waves попробуем на 132 тысячи долларов, есть плотность это, конечно, не так много, но во всяком случае, нам сейчас надо хоть какие-то ситуации найти, я не знаю, было бы хорошо, если бы мы долларов 50 заработали, вот за такой вот короткий промежуток времени сейчас уже у нас пошел отскок, ну тут сами видите, короче, нет каких-то крупных плотностей. 4,9 это не так крупно, потому что сверху у нас тоже вот на, накидали этих плотностей. Так, теперь давайте вот, э, все-таки блин, я не понимаю, как она находит там эту ситуацию, потому что я ее по стакану лично не вижу, именно вот по этой монете. Хотя здесь вот четко все показано, то что на 700 тысяч у нас есть некая плотность. Давайте перейду еще раз, мало ли я что-то не так нажал. Так, -с, и давайте посмотрим, потому что, ну, на самом деле, 68, ну, блин, давайте, короче, попробуем. Это, конечно, рисковая такая будет сделка, так, залетаем первой частью, второй частью. Переходим сразу сюда. И давайте тут посмотрим. Конечно, залетела я на огромнейший объем. Но тут меня радует то, что у нас... Ого, смотрите, как быстро, короче, сейчас могут это все разобрать и как быстро мы можем получить тут минус. Знаете, ребята, сейчас сижу, монтирую это видео и понял то, что я открыл два фьючерсных стакана. Какую плотность я там старался найти, я не знаю. Сейчас посмотрел на спотовый стакан, да, на самом деле там стояла хорошая плотность, поэтому как бы логика в данной сделке есть. По скринеру все было правильно. Я немного спешил, немного волновался, и то есть получилась вот такая вот ситуация. Поэтому не судите строго уже, как получилось. Ты понимаю просто огромнейшая волатильность, да, это пятиминутные у нас свечки, ну да, по 4% эта монета ходит, короче, тут, тут я не знаю, тут скорее всего меня выбьет, потому что вы поняли, да, то есть монета очень сильно волатильная, тут конечно повезет, если меня не выбьет, потому что вот я смотрю, кластер набился на 98 тысяч, ну, то есть по отношению к этим вот набиваниям это очень сильно набилось, поэтому пока это выступает в роли некой поддержки, надеюсь, то, что мы сейчас дальше улетим, ну, зато если сейчас улетим, да, а представьте, если сейчас мне еще и повезет и возьму каких 3-4%, ну, все, тогда... Можно сразу закрывать этот видеоролик, и я думаю, вообще получился топ-контент. Так, ну пока все неплохо, уже 20 долларов плюс охренеть. Ну просто, ну это очень рискованно было, ребят. Это не такая огромная плотность, за которой, э, от которой стоило бы заходить, да. Блин, ну конечно, очень повезет. Если сейчас тут цена пойдет прям вообще вверх. И это просто контент буквально за 2-3 минуты. Также я вам сегодня объясню тогда уже по кластерам, если на самом деле сейчас сделка даст, не знаю, долларов 50 там, э, 100 да, то я вам сегодня еще дам даже полезную информацию, потому что, ну, это бесполезно. Ну, это чисто так, знаете, контент, потому что тоже надо домой ехать. Короче, охренеть, смотрите, какой идет хороший рост. Очень хорошо попали, стали от плотности просто вообще топчик, да? Ну, неплохо, неплохо, короче, ребят, вообще пушечка. Смотрите, какие идут покупочки. Ой-ой-ой. Короче, я, наверное, выйду с этой сделки, то ли просто возьму, стоп-лосс вот максимально высоко загоню, ну мало ли бы сейчас, ну вот видите, по стоп-лоссу забрало. Короче, заработали, вы сами увидели сколько, да, за такой короткий промежуток времени. Чисто зашли от маленькой, от малейшей плотности и вот получили вот такой вот импульс на полтора процента Я даже не знаю, сколько получилось заработать, давайте посмотрим по истории сделок. Так, 24 доллара, тут то есть непонятно, сколько заработали. Я думаю, долларов примерно 40-50 с этой сделки вытянули, потому что я, если честно, не помню, с какого депозита я начинал. Можно было, конечно, еще сидеть ждать по этой ситуации, да? Блин, это мне так фартануло, и я в такую ситуацию попал. Ну вы смотрите, короче, вышел зар, заранее, да? Тупо вообще повезло с такой вот ситуацией зайти, там плотность маленькая, потому что вы посмотрите, объемы проходят. Вот давайте вам немного объясню за скринер, потому что мне тоже многие просили. Что вообще по скринеру? По настройкам. Вот у меня, грубо говоря, стоят стандартные настройки, тут стоят э, по фьючерсам 200. Но я для себя даже фьючерсы вообще отключил, потому что я на фьючерсный стакан не особо обращаю внимание, мне важен больше именно спотовый стакан спотовые плотности в общем тут я поставил себе только галочки и плотности подставил от 100 тысяч долларов ну потому что 100 тысяч долларов есть там объемы проходят маленькие понятно можно заходить по данной ситуации почему не стоило заходить потому что вы смотрите у нас здесь набивают так давайте возьму белый цвет чтобы вам было более понятным Здесь у нас проходит объем 1,6 миллиона, да, а здесь стоит плотность на 640. Но это очень маленькая такая плотность, на которую стоит опираться. Также давайте взглянем на кластра, я вам тоже немного объясню, как я вообще по этим кластерам ориентируюсь. Я вам говорил то, что там снизу набивали тот самый кластер. Конечно, сейчас его уже не так удобно будет показать, но давайте попробуем. Так, сразу здесь чуть шире сделаем, опускаемся. И вот смотрите, в этом месте, бля... Короче, не успеваю нахрен быстро прожать Короче, ребята, сколько раз я не пробовал Делать скриншот, я не успеваю просто Вовремя это сделать, вот вы видите, просто Перескакивает, в общем, сейчас так постараюсь Объяснить, в этом месте, вы смотрите Как у нас набивались кластера, вот просто Переношу, блин, мышку, елки-палки Вот как это, наеб твою мать Короче, я не успеваю никак прожать Чтобы вам показать это все в нужном месте На определенном примере, ну давайте Разберем тут, вот к примеру, смотрите, тут набиваются Кластера, тут, конечно, не самый лучший Пример показать, но к примеру, тут кластер был бы на 10 тысяч тут бы на 10 тысяч и тут кластер к примеру на 100 тысяч набился да то есть мы на этот кластер сразу обращаем внимание то есть тут у нас кластера такие идут маленькие там 5000 тысяч да тут идет 3000 к примеру вообще одна тысяча и в данном месте набивается кластер на 100 тысяч вот именно в этом месте что это нам говорит если она находится ниже этого кластера Вероятнее всего это будет выступать как уровнем сопротивления, дополнительной вероятностью, чтобы там открыть сделку, к примеру, в шорт, либо на разбор какой-нибудь плотность. Если бы, к примеру, у нас стояла здесь вот крупная плотность, да, вот в этом вот месте, к примеру, на 100 тысяч монет, да, то есть, если у нас тут стоит 4, 8, 3, то есть, а тут 100 тысяч. И здесь у нас набился очень сильный кластер. Мы бы, скорее всего, ребята, заходили здесь в шорт, ну, потому что, вероятнее всего, мы не сможем разобрать эту заявку. Также важно обращать внимание вот на эти вот показатели. Если бы у нас здесь кластер, к примеру, набивается на 100 тысяч, а в прошлой свечке у нас полностью проходящий объем, я не знаю, ну, там был, к примеру, 30 тысяч, да? Это нам говорит о том, что тут на самом деле была очень сильная борьба между покупателями и продавцами. Это говорит о том, что вероятнее всего, на самом деле, пока мы так быстро от этого уровня этот уровень не будем пробивать вероятнее всего мы будем от него отскакивать примерно так это все работает если в двух словах опять же если мы выходим сразу вот за этот вот кластер это уже у нас выступает в роли поддержки можно набирать позицию лонг но опять же это не какое-то руководство к действиям это всего лишь некая дополнительная вероятность чтобы открывать э, позиции в некоторых ребята ситуациях я уже короче таймер отключаю осталось у нас одна минута по торговле, я уже торговать не буду ну все-таки тоже надо что-то полезное рассказать вот эта лента сделок то есть активность стакане мы можем понимать вот видите Максимально активный стакан, что фьючи, и что спот Просто вот максимальный тит, Хотя я такое чувство, как будто бы открыл два одинаковых стакана Хотя не должно быть так Но во всяком случае, я надеюсь, вы ребята поняли То есть тут у нас мелкие-мелкие кластера Тут кластер набивается, есть цена к нему подходит Это в роли как сопротивление, вы должны понимать Но каждое сопротивление рано или поздно пробивается Опять же, мы можем заходить в разбор этой плотности Там получать какие-то импульсы за счет стопов Ну, блин, я надеюсь, это, короче, понятно объяснил Конечно, сам до конца, возможно, не понял, но, во всяком случае, хоть что-то я смог объяснить. Но я на кластера вам скажу то, что не так уже прям не сильно обращаю свое внимание. Да, я иногда на них посматриваю, именно когда идут какие-то хорошие движения. Но вот в данном случае, почему я вообще вышел? Ну, блин, и потому что я уже увидел нормальную прибыль. Я уже все-таки решил фиксануть, и пересировать, потому что тоже ролик, знаете, на такую вот, на скорую руку. Короче, ребят, сегодня буду инвестировать 25 долларов. Вы не поверите в самую стойкую монету 25 долларов USDT. Я уже покупал такую монету в свой портфель, да? Ну, потому что тоже сейчас у меня нету времени как-то сидеть там супер круто выбирать. А контент нужно запилить. Ну, я надеюсь, вы меня понимаете. Напишите свое мнение в комментариях. Задавайте вопросы, на какие вообще темы снять для вас видео. Понимаю, то, что это не самый лучший, конечно, получился видос. Но все равно оставьте свое мнение в комментариях, поставьте лайк. Давайте, ну, тысячу лайков наберем. Это же не проблема, я заметил по прошлым видеороликам. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита и всем. Пока.